Очередное обновление от Скотта. Сегодня на повестке дня Скот Панишер в новой версии Сталий 105. Проверяем в мире, поехали. Здравствуйте. Э, немножко так я тестами данной лыжи опечален. Потому что, потому что, потому что мне очень достаточно нравилась предыдущая версия Панишера в Сталий 110. За счет, ну, нравилось тем, что это была с одной стороны парковая лыжа, но вот именно за счет талии 110 она Имела очень широкий диапазон применения и была такой, даже уже не парковой, такой неускулерской лыжей по полной программе. То есть она позволяла весело гонять э, вне трассы и по трассе. И вообще такая была всеядная такая вообще штука, веселая такая нью скул. Для людей, которые ездят на разгрузке, которые любят просто скакать и хорошо работают с продольной загрузкой лыжи, вообще прекрасное было веселое решение. Вот. В этом году сделали талию 105 И лыжа ну, во многом потеряла Она, не, ну, как бы, она стала более парковая вот Всю нюскульность она утеряла почему? Потому что она, ну, она перестала работать Вне трассы настолько эффективно, как раньше То есть мягкому снегу Вот эта талия Она реально проваливает в середину вот Это очень неприятное ощущение И за счет этого лыжа сильно потеряла в эффективности работы на малых ходах. То есть, если вы куда-то там вперлись в какое-то узкое место, то вам там и хана. Вот, талия проваливается, носы, задники поднимаются, вот такой коромысло получается, и из него выхода нет. Вот. А при этом и стабильности тоже лыжи потеряла. То есть, вот на старый можно было дать джазу, то есть, стать центральной стойкой, чуть-чуть назад и фигануть, как бы, да, и здорово. И вся разбитая фигня, она как бы... Да по боку. Задник все отработал. На этой лыже так получится, ну, как бы хуже. Пусть При этом я не скажу, что кошмар. То есть, вот это не, не кошмар, но хуже. Вот хуже, да. А, носок потерялся у лыжи совсем. Она как бы в него стала работать хуже, но как парковые лыжи То есть, ощущение, что носов на лыжах нет. И вот я не уверен, что там что-то там решит смещение там на задника, там крепление назад, потому что как бы... Ну, не решит там нету потенциала сзади такого чтобы можно было его оттуда дергать вот поэтому я для себя однозначно понимаю что это парковая лыжа теперь и все других вариантов нет и вот эта универсальность фрискирская она как бы утеряна этот интерес фрискирский он утерялся все и это лыжа парковая ну, может быть, как бы, может быть, как бы эту нишу панишера, там 110-го занимать начинает там 115-й скрапер. Ну, вполне возможно, если посмотреть на этот вопрос через призму такого понимания, то, как бы, наверное, оно там все и срастается. Но вот грустно мне, потому что вот хорошие лыжи пропадают, на их место, ну, это вот, ничего как бы не приходит. С другой стороны, скрайпера тоже стало два. Но тут вот, вот, я говорю, вот нету белого и черного, всегда есть какие-то оттенки. Хотя мне кажется, что вот относительно изменений скрайпера тут такой сероватый оттенок получается, и как-то грустно мне. Хорошая была лыжа, жаль ее, жаль. Но что, жизнь движется вперед, мы тоже не будем стоять на месте. Я пойду по отыщу следующей лыжи, сниму отчет, выложу вы его, будете смотреть. Ставьте лайки этому, подписывайтесь, ничего не пропускайте, следите за обновлениями. Пока.